Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вести Волкон, где мы говорим о традиции, вере и наследии предков. С вами Вичезар. Сегодня мы поговорим о пяти причинах ненавидеть русских. Подписывайтесь на наш канал, мы начинаем. Причина номер один. Почему русским досталась такая огромная территория с огромными богатствами? И по многим оценкам 80% мировых запасов всего, что нужно человечеству, находится на территории России. Вот за это нас ненавидят англосаксы, европейцы, американцы. Им очень жалко, что мы находимся на территории, которой наши предки оставили нам такой огромной страны, впрочем, они же не хотят жить в Сибири, где холодно. Все стремятся на юг. Они же через свои компании вот за эти 30 лет столько много вывезли с нашей страны. Углеводородов, газа, золота, бриллиантов, леса. Лес просто рекой течет из нашей страны. А мы, в принципе, что мы делаем? Мы опять-таки боремся за свое существование, за честь за достоинство русского народа и мы победим это наша сила сила наша в духе вторая причина ненавидеть русских это за наш характер за неуступчивость за наши победы вспомним какие победы были и известные и неизвестные и бородино и Сталинградская битва, и битва за Москву, и сегодняшние битвы, которые проходят по всему миру. Основная битва между тем миром, который представляет из себя недависть ко всему, что является светлым достоинством, верой и насаждением вот той англосаксонской или серой идеологии, которая превалируют западном мире вот эта битва между злом и между добром и добро за нами добро с нашей стороны а не с той стороны и это очевидно и наш характер неуступчивый упертый но за нами правда и мы победим друзья все тайное становится явным приходите на онлайн уроки каждый вторник в 7 часов и я вам расскажу о тайном и о явном по ссылочке под видео. Следующая причина ненавидеть русских за наших красивых женщин. Вспомните, в Германию, когда угоняли наших женщин, они, проверяя их на здоровье, говорят, что женщины практически 100% были чистыми. Вот за это нас ненавидят и стремятся сделать наших женщин распутными. Но я думаю, что не получится, несмотря на все усилия западного мира. За нами правда, за нами победа. Вопрос от Александра Шершова по сюжету «10 причин есть мясо», который сделал Тёма Дирека. Он спрашивает, все-таки ели ли наши предки мясо? Я отвечаю, нет, не употребляли. Ибо всем было известно до того времени, когда был последний похолодание 13 тысяч лет назад, что человек является сыном и внуком Божьим, и мы требы приносим нашим богам бескровные хлебушек, зерно, оладушки, фрукты и так далее. Поэтому предки наши хорошо знали, что нужно питаться плодами. И пятая причина ненавидеть русских – это за нашу веру. Что такое вера? Мы уже неоднократно на нашем канале говорили. Это ведение божественного сияния. И вот ту веру, которую мы сохранили и сохраняем, да и в христианстве, и в мусульманстве, и в нашей древней православной вере мы верим, что восстановится нравственный русский устой, нравственный славянский и вообще нравственный устой всех народов, населяющих земной шар. За нами будет победа, и мы этот нравственный устой восстановим. Ибо только он сохранит землю и народы на нашей земле. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар и Вести Волкон.